Здорово, чупики, сегодня я решил записать для вас такой небольшой лайв контент Хочу рассказать о себе немножко, в общем, я начиная с седьмого класса писал биты, такие Ну, как все начинающие, были даже работы, которые выходили на дистрибьюцию Да, я работал с локальными, локально известными артистами с которыми я законнектился как-то, когда начинал свою битмейкерскую деятельность. Сейчас ставлю вам два примера работ. Мышел, хапнул, вышел, пыжик yeah. yeah. Молодой яр, мной Феликс, шуя. эй, эй, на губле кафе эй, фа-кафе, Феликс но по итогу за три года того что я писал биты я получил 0 рублей 0 копеек да это так я даже знаю ответ этому почему так произошло и все дело в том что за три года что я писал биты я не находил коннекты с артистами, я ни с кем не связывался, я никому не писал. Я просто сидел и писал биты в стол. Просто. Для себя. Я понял сейчас, что это неправильно, и я начал что-то делать для того, чтобы исправить это... Вот, например, на следующей неделе я готовлю для вас ролик, я сейчас отсылаю биточки по почтам. Да, такой небольшой спойлер к следующему ролику. Хочу посмотреть, какой будет результат, если я буду отсылать более, ну, таким тоже, локально известным артистам биты свои на почту. Я выбрал порядка 30 почт и туда закинул биточки ну, вчера закинул, сегодня закинул, завтра еще в вкину и посмотрим, будет ли какой-то результат от этого всего 30 человек, будет 3 письма, получается, каждому с биточками и дальше, если никакой реакции не последует, я уже буду искать другие способы связаться с ними, с другими артистами потому что у многих артистов просто не указана почта я находил их в группе ВКонтакте буду писать им напрямую в личку вк предлагать работать также хочу сработать с западной аудиторией с западными исполнителями буду находить их тоже через свои способы о которых я расскажу в видосах и буду пытаться продать свой первый бит за три года вот так вот поэтому если вы задаетесь вопросом почему мои биты никто не покупает на это есть два ответа Либо первое, ваши биты хуёвые И второе Это то, что вы ни с кем не коннектитесь, не связываетесь Спустя три года, я переслушивая свои старые биты Понял то, что я думаю, время пришло Я могу теперь нормально отправлять артистам свои работы Потому что я уверен в своих битах Я уверен в качестве своих битов Да, они не на высшем уровне но уже хоть что-то ясное дело, то, что я не буду отправлять какому-нибудь OG Буди и другим а, артистам высшего класса свои биты, потому что им они просто нахуй не срались. Но Я буду работать с такими, с малоизвестными типами, с а, среднеизвестными, буду закидывать им свои пачки, через них выходить на других ребят и так по чуть-чуть посвящить, создавать свою базу артистов, с которой я буду работать. В общем, идей много задумок всяких тоже очень много и просто хочу, чтобы это было такое некий, некой серией, чтобы вы вместе со мной прошли этот путь и поняли, что на самом деле это не трудно, я уверен, что я смогу продать свои биты, я уверен, что я найду хороших людей на своем пути, что я смогу с ними сработаться и все будет круто. Также не забывайте писать мне по поводу сидения, все ссылочки будут в описании. Подписывайтесь на мою группу в телеграме, там много новостей, прикольных пресетов с моих видосов и много-много всякое разное. Все, с вами был Феликс всем удачи и всем пока.